Так, в зоопарке, И все фотографии закончились, вот еще раз. Будете всегда в форме, типа, видите, какая балерина строена. Mm -hmm. Будете всегда в такой же форме. Вот, я-то вот, это вот мама говорит, что я толстая, надо похудеть. Ну, кто дальше если не похудеть, надо, что растолстел. вот видите, какая толстая, да, живот прямо, говорит, прямо как у беременных. мама говорит, противно смотреть будет на тебя людям, как на беременную. Мужчины, говорит, будут шарахаться от тебя, беременных шараховаться. Мне кажется, что все в моей фигуре в порядке, она вполне стройная. Кому не нравится, ну, смотрите. Несколько я не толстая. Вот такой вот у меня живот. Несколько, по-моему, не толстый. Вот я в шортах стою. Шорт нам тут из Света Шантина отдала, я в ней в Кофточкой. вот это вот я сама сшила вот эту штучку вот было оторвано с одной стороны, я сшила в такой бантик вот, вот такой вот бантик сшила вот в такой бантик сшила. Вот. вот он а было с одной стороны оторвано, я пришила одну веревочку болтающую с той стороны бантик вот я с вчерашнего дня макияж не стерла какое, как, как размазано некрасиво под глазами. Чернота под глазами Видите? Смотрите, какая чернота под глазами. А так я не накрашена. Только вот, я же глаз не стырую. Пудры, от, от помады, тонального крема у меня нет. Краской для бровей я не пользуюсь, не пользовалась никогда. Ресницы у меня свои черные, но я их тушу черную, все равно крашу. Линзы не ношу, у меня есть очки на это, когда плохо вижу. Вот это мой цвет глаз такой. Серо-голубой вроде, но а уже зеленовато, не знаю. Вот так вот, вытяжу. Это я вам отражение в зеркале показываю. Вот так вот, вытяжу точно такое же изображение там у меня, да? Вот вижу отражение в зеркале с телефона. Такое же у меня отражение, нет? Такое же лицо у меня. Вот, смотрите. Это кто говорит? Что за фильм страшный? Вот я вот, может, тоже. Замуж-то когда-нибудь выйду до да, ребенка рыжом может, нескольких. Я не против, как бы. Главное, чтобы замужем быть по любви, чтобы было. Вот. Секс мне, пожалуйста, не предлагайте. Я не проститутка. Сексом никогда за деньги не занималась. Сейчас сексом-то занималась только с одним мужчиной, меня потом выгнали, Ой, его потом выгнали, меня в больницу положили, над ним потом суд был за то, что он деньги проиграл, за то, что ко мне приставал, как бы. за это, за это мама смогла перестать быть его поручителем, за то, что он меня совратил в вот. Так мне секс это больше ни с кем и не было. То, чем мне 18 уже было, я убедил, что это нормально для взрослых людей, что просто я научилась получать то удовольствие, которое получают взрослые женщины от этого. Ну, я какое-то это удовольствие получала, но, может, не до конца. Вот он видел же, как я должна себя вести, как двигаться это, как женщина, которая удовольствие это получает. Наверное, способна по двигаться как-то надо в это время. Мне вот не получалось, наверное. Я так думаю. А может, меня кто ночью приходил и насиловал? Нет, им снилось про одного, что он приходил и насиловал, про другого снилось. Ну, вот. Просыпалась среди ночи, что-то как будто сон такой был. Потом обратно засыпаю, уже не снится такое, не знаю. Может быть, на такие страшные. Надо спать пораньше ложиться, что страшные сны. Это да, такие не снились. Все, ложусь сейчас два ночи, конечно. мне такой такое страшное сны. Да, и в четыре бывает. Ложусь даже так. Давай даже в пять. Ну уж так. Если в шесть, то это когда сплю и заснуть не могу. До шести могу проспать. И потом и так в семи, к 8 заснуть. Или к шести. Когда не спится, то опять потом сплю. Вот. Так вот. Я пойду на кухню. Я там кушать приготовила. Пом в других других видео показывала, что я кушать приготовила салатик. Я буду кушать. Приятного аппетита, мне напишите и скажите. Делаем салат из свекла с солеными огурцами. Свекла вареное полукольцами лук. Огурчик зеленый, нарезанный, семечки, уксус яблочный, масло подсолнечное. Там, правда, надо было вместо семечек здоровой решки, а вместо, вот. если видите укроп, то надо было кунжут, но у меня кунжута и гидровых орешков нет, ну, думаю, таких не имеется наличия и денег нет. на это покупать. Купила бы, если были деньги, но у меня нет и денег. Мало. У нее все деньги почти кончились, только в кошельке чуть-чуть осталось мелочь, На карточки уже 0 рублей. Я 4 рубля вчера положила на акции, новые завела или вклады, там, что оставшиеся 16 копеек отправила, отправила Фонд «Подари жизнь благотворительной. Сколько уже было остатки? Думала, куда их перевести? Подумала на благотворительность. Это, конечно, немножко, но сколько уж могу. Потому что в какие фонды положу в благотворительные? Акции еще вкладывать. Буду разберусь, что там за акции. Я в банкомате вчера разобралась. Выбрала. Номер там придумала, там можно символы. Пять символов выбрать из цифры и букв латинского алфавита или английского. Вот, английского. Вот придумывать из этих цифр и букв, оставляете слово или не слово, какую-нибудь там, ну, какую-нибудь фразу, как сказать, набор символов. Сами какой хотите. Это будет ваш номер на телефон, если у вас подключен подключено оповещение от банка, от вашего на телефон, не приходят они, например, номер 900, то это самое. Там пришло это сообщение, что туда-то туда положила, и... Слава Там пришло, когда я там акции, на акции положила, пришло, что вот такое-то название, все. А потом на телефон пришло, на телефон уже, на телефон тоже пришло не вот эта вот фраза, которую придумала, а какой-то набор цифр. Шести каких-то цифр или пяти. Вот. Вы можете также попробовать. Млаготворительность, тоже можете. А, сейчас Сбербанковский банкомат смотрела. Можете смотреть фонды, благотворительные фонды. Там фонды, не помню, в каком-то разделе насмотреть. И там есть разные названия разных организаций. Я выбрала «Подари жизнь». 16 копеек всего туда, правда, положила. Ну да все, что оставалось на моей карточке. Это вот хлебцы, хлебцы ем. Закусываю салатиком. Закусываю салатиком. Сладенький, что приятненький, такой вкусненький. Особенно нравится сверху с уксусом, с огурчиками. Кедровые орешки, орешки придут на некую сладость, укроп свежесть, зеленый лук, кислинку. И исправляют микробов. У меня еще чеснок сюда порезан, кстати, один зубчик. Вот. Не знаю, видно где-нибудь, нет? Где тут чеснок-то? Наверное, вот это вот кусочек. Вот видите, вот тут вот, внизу который, наверное, чеснок.